Всем приветики! Сейчас я вам расскажу анекдот от профессора Димона. Димон, ну ты не подумай ничего такого. Вот честно, вчера просматриваю, видимо, анекдот попал в спам. Но не расстраивайся, сейчас я его расскажу. Поэтому сейчас будет анекдот от профессора Димона. Жена отправляет мужа в аптеку и говорит, дорогой, купи две пепетки и два презерватива через некоторое время муж возвращается разъяренный нервный говорит, я больше не пойду в эту дурацкую аптеку надо мной вся аптека ржала, ржала говорит, а что случилось что ты сказал а может я сказал дайте два презерватива аптека говорит, закончились я говорю, ну тогда две пипетки димон спасибо тебе за такой прикольный и классный анекдот Лежу вчера с мужем в постели А он мне интимным голосом говорит Дорогая, а ты знаешь, чем мы сейчас займемся, Когда дети уснут? Но я вся в предвкушении И спрашиваю, ну, чем, дорогой? А он ко мне наклоняется И на ушко говорит Конфеты из детских подарков Пожрем. Приехал мужик домой из города в деревню. К нему мужики подбегают и спрашивают. Слушай, ну что в городе ты видал? А мужик говорит, салют видал. Мужики, а что это такое? А мужик говорит, ну как вам объяснить? Знаете, сначала нихуя, а потом хуяк. Хуя, хуя, Ёб твою мать!» А потом опять «нихуя!» Стоит Манька, плачет. Плачет они. «Мань, а ты что плачешь?» А Манька говорит «красотища-то какая!» Спасибо за просмотр! Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.